формированием полости, то есть как трещины образуются, нанотрещины, как они развиваются, как их предсказывают, как их залищивать. вот Все эти моменты мы исследуем сейчас. Вот такие Много-много таких направлений, где мы ведем следование. ближайший год на кафедре намечен большой объем работы. Однако это нисколько не пугает ученого. Наука и его страсть. В команде Булат выполняет разные функции. В основном занимается разработкой компьютерных программ для теоретического моделирования.